Нашел ферритовое кольцо, у меня валялось бесхозная марку, я его абсолютно не знал, ну, по-моему, диаметр где-то 35 миллиметров. Вот, такое не совсем стандартное кольцо, но оно мне как-то было не особо нужно. Решил я на нем попробовать намотать трансформатор для нашего преобразователя. Первичку я намотал в 10 жил, то есть по 5 жил на каждое плечо, 6 витков со средней точкой. Ну, вторичка у меня кое-как вот вместилась там в этот диаметр. Одной жилкой я намотал, если конечно, намотать было двумя жилками, то 400 ватт был, он отдавал вообще спокойно. Ну, а с одной жилкой в 200 он отдает железно. То есть сейчас мощность повысилась очень существенно. Вот, и в принципе получилось то, чего я изначально хотел раньше. Постепенно-постепенно вот несколько шагов мы его до ума довели и подняли мощность. Ладно. Да. Неплохо. Да, и вторичку, получается, у меня тут влезло, что смог намотал 150 витков примерно. проводом 0,8. Намотал я вторичку. Но это не точно. То есть можно подключить него 2-2 сотки, и все у нас будет нормально. Ну, опять же. Проведем тест в полевых условиях. Давайте сейчас я закрою крышку, включим наш преобразователь. Схему мы разбирать не будем, она аналогична второй версии. Единственное, что на выходе уже никакого утроителя нет. а Просто применил я диодный мост на 10 ампер того же компьютерного блока питания, и конденсатор 400 вольт 330 микрофарад. Я поставил побольше в схеме 220. Ну, можно и 220, можно и 330, тут особой роли не сыграет. Сложно! Непонятно! Давайте теперь подключим его к аккумулятору. Аккумулятор у нас... Маленький, слабенький, поэтому одновременно я его поставлю на зарядку, иначе он его быстро у нас посадит. Так подключил я зарядное устройство, подключаем плюсовой крокодил, плавный пуск у нас, кондер заряжается, все преобразователь стартанул. Холостой ход, кстати, с этим трансформатором уменьшился. При использовании трансформатора на компьютерном блока питания холостой ход был в районе 1 А, ну и точнее 800 мА. С этим же самодельным трансформатором у нас все гораздо лучше. Холостой ход, данный момент, 500 мА, 490, если быть точнее. Сейчас я подключу лампочку на 60 ватт и посмотрим напряжение на выходе. Так как у нас напряжение выпрямленное, то потребляемое выпрямленное напряжение им быстрыми источниками питания, то есть на них выпрямить и оконус составляет 310 Вт. Поэтому где-то в этом районе у нас должна напрруга находиться. Вот, очень ярко горит лампа. Полный накал. Так, 60 ватт нагрузка, напряжение у нас 280. Ну, можно было, конечно... То есть вполне можно подключать потребители еще какие-то ноутбуки, зарядки. Даже, в принципе, еще одну 60 ваттную лампочку. И вполне все будет нормально. Ну, вот, собственно, на этом все. Что? То, что хотел я от этого преобразователя, я наконец-то добился. Изи.